Еды чтоб важно, чтобы напитать и переживать за свое духовное состояние, чтобы не выйти отсюда голодным. Важно, чтобы сегодня каждый из нас ответственный на этом месте за питание, за свою душу, чтобы напитать на этом месте. Мы имеем это праздничное собрание. В праздничных собраниях много песен, много проповедников, много мыслей. И можно загубиться, можно разбежаться в мыслях. Но важно, чтобы сегодня ты выбрал пищу для своей внутренности по Твоему вкусу. Аминь. Чтобы Дух Божий сегодня накормил тебя и напоил тебя, чтобы ты понимал, что свежесть пришла во внутренность Твою, в Дух Твой пришла свежесть, и ты пошел отсюда новым человеком. Завтра будет бизнес, завтра будут дороги, завтра будут какие-то переживания. И нам нужна сила для того, чтобы общаться, для того, чтобы победить эти препятствия, общения. Со Святым Духом. И я читаю одно месячное писание и немножко углубимся в Слово Божие, и вот тебе Езекие знамения: ешьте в этот год выросшие от упавшего зерна, а в другой год самородные, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их. Вот на этом стихе хочется немножко порассуждать и углубиться в Слово Божье, что у нас сегодня говорило, когда-то говорило для Изекии, что у нас сегодня говорит, да меня, для моей жизни, для моей семьи, может быть, для этой поместной церкви. И мы видим, что здесь говорится о трех таких вещах, которые, вот тебе языки, говорится о трех годах, которые были, говорит, и в первый год выросшие от упавшего зерна. Часто люди имеют питание, имеют плодоносие от того, что упало где-то. Где-то послушал интернет, какого-то проповедника, то упало сердце, запало, и я хожу с этим, и что-то вырастает от этого, что я питаюсь. Где-то какая -то эта новость упала, и это выросло от упавшего зерна. Вот иногда рост нас оставляет именно как в первый год, это было нормально. Может быть для детей, для подростков это иногда нормально. Но когда мы уже здесь взрослые, большинство людей, выросшие христиане, мы уже не отроки, мы уже не дети, мы уже мужи, братья, все, мы имеем семьи, и хотелось нам, чтобы не это наше было питание, чтобы мы не оставались всю жизнь на этом первом году Иногда в этом первом году часто долго люди и жизнь заканчивают, уже э, приход, бывает и беседовать с старшими людьми, приходишь, уже надо помирать, а на первом году питание от упавшего, от того, что упало где-то когда-то в воскресной школе, где-то когда-то и не было рода, Просто сегодня хотелось в это собрание, чтобы призвать каждого из нас, чтобы рост Господь нам давал, чтобы мы имели общение со святым Господом. И в первый год это не хочется долго останавливаться, просто пару слов. В другой год это самородное, то, что само себя родило. Это, это не, не поливаешь, ничего не делаешь. Пришел, это одни люди, когда взяли поле и посадили туда лук у нас, там, где мы жили. И они подняли руки, благословили это поле и сказали, Господи, а это поле будет благословено. Мы придем, когда только уже вырастет. Это пришли, а там будяково, а там все заросшее. Ничего человек не делал, самородное. То, что вот так росло, то и выросло. Вот подобные мы, христиане, иногда самородное пускаем в жизнь. Вот то, что как идет, так и идет. Как понимаю, так понимаю. Так и служу при живым Господом. Господь этого не хочет. Господь не до этого нас призвал. Да, на каком-то отрезке нашей жизни это окей. Но если ты желаешь соединиться с живым и святым Господом, если ты желаешь идти на высоты Божьи, аминь. Если ты желаешь восходить на, от славы в славу и видеть этого единородного сына, если ты желаешь подниматься в труде даже Божьем, то тогда тебе нужно идти в третий год. Тебе нужно переходить на то, чтобы в третий год написано, а в третий год. Садите, жните Разводите виноградные сады и ешьте плоды. То есть, нужно, нужно что-то, чтобы принести плоды для Господа, нужно что-то делать. Нужно сгибать свою спину и сеять и жать. И разводить эти виноградные сады, где можно помолиться, где можно покушать этого хлеба, сеять и жать, чтобы хлеб был, чтобы не только просто церковь была хлеб, хлеб жизни или только название, а заходишь в этой церкви, а нету жи... а нет хлеба там, нету голода, дали смотришь на людей, встаешь, заказывает и чувствуешь оголоданные люди, изголодавшие, голодомор там же. А на церкви написано «Дом хлеба». Нет уже там хлеба. Хотелось бы сегодня, потому что не сеют и не жнут, не разводят виноградные сады. Нету этих молитвенных соединений, когда ты соединяешься с живым и святым Господом. Нету этих садов. И они сегодня все превращаются в фруктовые сады. Их сегодня продаются, их сегодня разменивают, их сегодня отдают на какие-то вещи земные, на мирские приводят церкву и меняют на это все нету сегодня этих какие-то увеселительные э, сады, делаю, что-то, что-то меняют. Но сегодня нужно, чтобы у нас росли виноградные эти э, сады, которые мы можем склонять при живым Господом. И понимаем, что Бог слышит меня. Аминь. И Бог отвечает мне: это твоя молитвенная и моя молитвенная комната. Это когда ты склоняешься с семьей своей, с детьми твоими и соединяешься с живыми и святым Господом. Это когда ты сеешь не только для себя э, и жнешь, и не только для своей семьи но ты готов рука твоя открыто подать ближнему, который сегодня изголодал, который сегодня истомился? Готов ли ты на этот путь? Готов ли ты до этого смирения? Готов ли ты сегодня идти по этому пути? О да, это узкий путь. Многие отказались где-то легенько христианство, где-то что-то зашумело, заиграло. О нет, не об этом сегодня Господь. Сегодня говорит Господь, входит церковь Божья в этот третий год. Нам сегодня нужен этот третий год. Нам сегодня нужно, чтобы в наших церквях сегодня были сады, чтобы сегодня склоняли колени, и мы слышали голос Господа, так говорит Господь, аминь. Чтобы проповедники наши, они были припоясаны Святым Духом, аминь. Чтобы они не просто говорили, я так думаю, я так размышляю, это женой можно поговорить за столом, но за, за кафедрой ты должен говорить, так говорит Господь, аминь. Ты должен иметь слово от Господа, чтобы Господь вложил твое слово внутрь, но и ты понимаешь, это для этого народа. Не черствий хлеб подавать, не где-то какую-то зачерстелую, и говорить, что мы с далекой пути пришли. Он нет, не об этом, Господь. Господь говорит: сегодня нужны сегодня сады, нужны сегодня сеять. Нужно сегодня народ прилагать старания, нужно сегодня смиряться при живым Господом. Аминь. Нужно сегодня входить в этот источник живой воды, потому что тяжелое время идет. Идем, не не, про, не, пройдем, не пройдем с этим свобородным, не пройдем с этим упавшим и выросшим от упавшего озера, Не пройдем. Сегодня нужно сады, чтобы внутри меня иметь соединение с живым Господом. И я хотел сегодня об этом призвать каждого из нас, чтобы мы мы понимали, что тебе и мне каждому из нас, не только пресвитеру или кому-то там нужно, но каждому из нас сегодня нужно соединение с живым и святым Господом, чтобы ты знал я пойду в то место, склоню колени и помолюсь при живым Господом, и там получу ответ и совет, аминь и сегодня хочется, чтобы имели мы такие места не просто где-то позвонили на Украину о с тайную нужду поставили о нет, не об этом Господь, но чтобы мы внутри себя имели Дух Святой чтобы Дух Святой Аллача говорил тебе и мне каждому из нас говорил, что ты дитя, Вадим, и я знаю, как ответить тебе. Аминь. И ты даже в этом собрании, если ты раскроешь свое сердце, ты не останешься голодным. Ты не уйдешь отсюда, как будто или не, но хлеб жизни будет подан. Аминь. Но вода тебе живая подается. Даже если какая-то трудность, какая-то неприступная, то Господь укроет тебя. О, хотелось бы сегодня склониться, или, или не молиться, не будем молиться. Хотелось склониться, помолиться пред Господом и сказать, Господи, извините, я просто привык всегда на их проповедовать. И знаю, что молитва, без и и хотелось бы помолиться и сказать: Господи, поможи мне, поможи мне сегодня развести эти, эти, эти сады в моем доме, чтобы мои дети они склонялись при живым Господом, чтобы Дух благодати действовал. Аминь. Чтобы смирение приходило, чтобы священники у них стояли на правильном месте, всегда с поднятыми руками и смиренном сокрушении с живыми и святым Господом. Молимся Иисусу, Аминь.